в пиджаке, а ты примешь меня, мне нигде жить, чтобы вы понимали, Лена распиздайка. Нет, папа колено, папа колено проблем. Нет, папа колено, папа колено проблем. папа колено, папа колено проблем. Да, подпишись на мой танк.